Я приветствую всех, друзья! Сегодня хочу немного рассказать о своих изменениях в жизни. Совсем недавно я начала обучение в команде Smart Money. Первое, что меня сразу зацепило, это то, что произвести оплату за обучение можно после получения собственного результата. Еще мне очень понравились ребята. Вы знаете, они какие-то особенные. Чем? Да хотя бы тем, что они неравнодушны. Мне кажется, в них есть какая-то искра от именно уверенности в своем деле. Они не просто хотят срубить с тебя бабло, они искренне желают тебе успеха. И поэтому обучение, знаете, такое дотошное, пошаговое, как они называют это, через паузу. Объясню, что это такое. На своем компьютере вы открываете две вкладки. Одна вкладка – это урок, вторая вкладка – ваша, там, где вам нужно повторить этот урок. Сделали шажок в уроке, поставили на паузу, повторили у себя. Сделали шажок, поставили на паузу, повторили у себя. И вы знаете, все это легко, просто, без нервов, и ведь все Получается, И вы знаете, чем дальше я иду, продвигаюсь по этому обучению, тем большему количеству знакомых и даже незнакомых людей мне хочется отдать информацию об этом обучении. Вот, например, я настроила воронку продаж. Настроила. И вы знаете, она работает! За два дня ко мне пришло в команду 8 человек. Да у меня в самые лучшие времена не было ничего подобного. А что сделала я? Я настроила воронку и запустила на нее рекламу. Люди пришли по воронке, зарегистрировались и тоже начали свое обучение. Но что характерно, в своей воронке я могу отследить, кто на каком этапе находится. Здорово! Класс! Я вообще не очень увлекающийся человек, особенно если нужно платить деньги вперед. А здесь меня просто затягивает. Мне хочется скорее, скорее, скорее делать новые и новые уроки. Тем более условие такое, что платишь после результата. У меня есть видеоканал на ютубе действующий. И мне очень хочется поставить его на монетизацию. И я думаю, что ребята мне в этом с удовольствием помогут. Вы знаете, когда вы начнете свое собственное обучение и разберетесь во всей этой системе, вы поймете, что все это можно применить и в вашем, может быть, немного подуставшем от банального безденежья в бизнесе. Под этим видео будет как раз ссылка на воронку, которая ведет к регистрации. Смело присоединяйтесь, открывайте ее и милости прошу в мою команду. Я всегда на связи, всегда помогу разобраться во всем. Так что до встречи в моей команде, друзья! Жду вас! Пока!